Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем проходить сюжет Vimperion Galactic Survival версии 1.7. Всем приятного просмотра. У меня на корабле начало заканчиваться топливо. Я немножко э, напилил дерево, поставил на переработку. Также пентоксид поставил на переработку. Близко к этой пирамиде я подлетать не стал. Может быть здесь какое-то есть ПВО. Я не хочу потерять корабль. И Пожалуй, что пришло время начинать зачистку, скажем, этого здания. Итак, я здесь через прицел посмотрел, вроде бы ничего такого здесь нету. Давайте еще дроном пролетим. Так, здесь э, вроде бы безопасно. Так, внутри. Пока ничего не вижу. Вот ну, давайте будем заходить. Надеюсь, что враги обратно-таки не станут спавниться. Перед самым носом. Так, что у нас есть тут? О, трансформатор, это крутая штука. Так, мы что? Из Зироксом теряем репутацию, когда заходим. Так, в инвентаре. Так, это хорошо. Значит, заходим сюда внутрь, а здесь у нас наследие. Так раз два три ай-яй-яй давай подходи так еще один должен быть так, э, вроде бы с мелкими пауками разобрался, нужно будет еще подогнать сюда корабль э, чтобы он просто был тут так, холодильник, есть какая-то еда у нас так, кто-то где-то топает давайте посмотрим кто что хм, какие-то новые синие паучки пока я здесь их наблюдаю э, два штуки ну давайте было бы неплохо, если бы они сами ко мне сюда пришли хм, какие-то спальные мешки ростки, таблетки яйцо Ай. так, не особо этого я хотел Так, здесь у нас есть мясо, таблетки, похмелье, несварение. А что за дебаф на меня наложили? Э, Масса антитоксина, таблетки антитоксинов, антитоксины. Пока что я этого здесь не наблюдаю. Ай-яй-яй. Вы парализованы на 5 секунд. Да, антитоксина я здесь не наблюдаю. Может быть в холодильнику он будет. Умирать тоже особо неохота. Так, еда какая-то. Давайте тогда сядем на мотоцикл, уедем отсюда возможно я успею добраться до корабля перед тем как у меня какие-то осложнения с моей болезнью появятся и заодно кстати его сюда и подгоним так антитоксиновые препараты мне нужны обезболивающие инъекции адреналина так в основном в холодильнике 2 мазь антитоксиновая так это уже не получше так лечиться пока смысла не вижу у меня хп полное Итак, подгоним корабль. Кстати, нужно будет сюда еще побольше каких-то двигателей поставить. Потому что он взлетать особо не хочет. А, топлива здесь совсем мало. Давайте тогда все отключим. Энергию в том числе. Я себе крафтил. Ой, падать я не хотел. Так, я себе крафтил. Где оно? Интересно я его внутрь в инвентарь положил. Так, это меч. Ладно, тогда по-новому сделаем. Закажу еще один конструктор. Так, портативный конструктор и поставлю сюда, на производство топлива. Кстати, давайте сделаем вот так. Загрузим сюда еще топливо. И в целом нужно подождать, пока конструктор сделается. Потому что у меня было процентов 19 топлива. И пока ишло производство, оно практически все потратилось. Ну, вы видели сами. Все, теперь можно спокойно ставить производство. Забрать все дерево, которое там у меня было. Так, а где оно? Хм, неужели оно его все переработало? Нет. Вот оно есть. Ну, значит, 13 бревен пускай остается, и мы пойдем дальше. Давайте я еще возьму антитоксиновой мази себе. Ну вот, пускай будет. Также я надеюсь, что я смогу подключиться к кораблю с этой пирамиды. Так, обязательно перезарядиться. Так, нам нужно найти артефакт. Так, еще один паучок. Хм, Я по нему, походу, даже и попадал. Так, внизу там были паучки. Сейчас их, по идее, быть не должно. Так, те, что спавнятся на глазах, это уже не страшно. Так что ж вы такие шустрые -то. Смотрите сколько на них нужно Патронов тратить Так Что мы можем подобрать внизу Ну вот Паучки побольше есть. Но этого я убил чисто случайно. Так, еще где-то один был. Вот. Здесь ничего интересного. Так, в корзинках может что-то лежать. Ничего интересного. Вот есть мешки. Также ничего. По-моему, это все. Да, здесь уже ничего нет интересного. Значит, вызываем обратно дрон и идем на разведку. Я надеюсь, что все твари, которые должны были заспавниться, уже заспавнились. Хм. Очень на это надеюсь. В любом случае дроби почему-то еще маловато. Так, давайте закажу. А, я не смогу заказать, потому что мне здесь производство остановлено. А вот это уже не особо приятные звуки. Минус один. Но он здесь был явно не один. Вы ну, знаете, а хорошая броня ⁇ это очень хорошая вещь. Я так и не понял, успел он меня ударить или нет. Похоже, что нет. Так, что у нас тут? Там ничего. Скорее всего, нужно будет падать туда. Так, дрон вызвать я, наверное, не смогу. А вот здесь смогу. Так, если я упаду вниз, что я здесь найду? Вот есть один контейнер. И есть еще один проход. И здесь я наверх вряд ли выберусь. Значит, здесь должен быть еще какой-то выход. Возможно, это тот выход, который мне нужен будет. Может быть. Ну, давайте тогда пойдем туда, куда зовут разработчики. А что, если вот так сделать... Ага, я понял Ой-ой-ой-ой-ой, а там уже хм. а здесь уже по будет Вот еще одна мерзость Еще одна мерзость Может быть еще подойдет Значит. Давайте эту тварь с ракетницей попробуем вольнуть того жука. Он здесь даже не один. Ой-ой-ой. Хм, ракета для ракетницы. Не, это а есть. Давайте еще с ракетницей по... постреляем. Походу сдохла. Ай-яй-яй. Куча паучков. Хм. Разработчики конечно похоже пожалели денег на нормальную озвучку шагов для насекомых потому что звучит как так от кожаных паразитов мы страдаем весьма неприятная вещь так кожаные паразиты что у меня есть от них А вот есть масса антитоксиновая. Так, нужно будет также бинты использовать. Я их с собой не взял. Холодильник 2. Вот бинты. Ну. Хорошо. Паучков мы раскидали. Тут также особо ничего интересного нету. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть тут. Хм. Да, конечно, я очень меткий. Эх, ладно. Главное, что по паучкам этим стрелять. Со снайперской винтовки не нужно. Потому что это будет бесполезно. Так, мутагены, ну техно-артефакты. Командер. Этот фрагмент технического артефакта похож на тот... Так, похоже на тот, которым, с которым я связывался ранее. Также эта комната пронизана инертной формой сущности Войд. Он заключен в эту мутировавшуюся субстанцию и хранится в этом контейнере. Мы должны взять их с собой. Так. Хм, это конечно хорошо так стрелять, но это слегка невыгодно. Покушаем. Где-то здесь у меня должны быть какие-то аптечки. А их, скорее всего, у меня нету. Останавливаю 250. Ладно. Пускай будет это. Забираем все вот эти артефакты. с жучком разобрались и скорее всего так этот артефакт это все зачем мы пришли хм. хорош что у тебя есть это я заберу так это ядро давайте ядро расстреляем что у нас тут это мы все заберем надеюсь что с ядром я не поспешил Так, возвращаться нам нужно на амбассадор. Хорошо, только для начала я вернусь в предыдущую комнатку. И там был контейнер. Попробуем его облутать. Надеюсь, что там будет что-то интересное. Так, вот, судя по всему, контейнер с удобрением. Давайте немножко пробежимся. И надеюсь, что если сюда упасть я выбраться отсюда смогу очень на это, конечно, надеюсь штурмовая винтовка К2 куча металлов и топливная прометивая ячейка хорошо это все влезло, это очень хорошо я еще предлагаю осмотреться, может быть еще что-нибудь интересное я смогу найти. Так. Э, вот в целом мы вернулись уже туда, куда нам нужно было. На выход. Ну и давайте я сейчас по-быстрому если мне не хватит топлива соберу надеюсь что мне хватит все же топлива и встретимся уже на амбассадоре ну вот мы и на амбассадоре давайте поговорим с нашим мпс о ты уже вернулся есть проблемы? не совсем так что я тебе только что принес? Что ж, это действительно интересно, что вы знаете о Тэч и Войт? Только имена и некоторые слухи. Итак, небольшой урок истории вкратце. Тэч это цивилизация ИИ. Они проживают на довольно большой территории ближе к центру галактики. Войд обнаруживается в том же регионе, хотя они не кажутся активными. Тэйдж, с другой стороны, является живой цивилизацией, но они не нацелены на какой-либо контакт с нами, биологическими существами, и никто никогда не пытался связаться с ними в течение, по крайней мере, нескольких сотен лет. Я полагаю, кроме ваших людей. Нет, даже Империя Зирок не имела с ними реального контакта. Два или три века назад конвой направился в центр галактики командира окончились ресурсы и они оч... очистили поле обломков, по крайней мере так говорится в отчетах, но более вероятно, что они случайно уничтожили коллектив Тэч в процессе, в результате конвой был почти полностью уничтожен, а останки были отправлены в гигантской капсуле в Империю Зиракс. Дом Ксену и Густи настаивал на месте, Ее Величество Императрица не захотела одобрить. Поэтому министры Ксену и Густи просто использовали свои силы и послали флот. Никто из них так и не вернулся. После того, как министры были отстранены от своих постов, Ее Величество и лоялисты приняли закон, чтобы больше не провоцировать никаких военных действий со стороны Теч или с их участием. Звучит как мудрый выбор. Это было, но Ксену и Густи не забыли об этом поражении. С тех пор они используют каждый шанс, чтобы купить свое положение в Империи. Конфликт с Крилл. Это тоже результат их гнева. Но я отвлекся. Вернемся к Тэч. Говорят, что Тэч или их предки когда-то правили всей галактикой. Что я думаю может быть и верным, поскольку остатки древней цивилизации, исчезнувшей тысячи лет назад, все еще можно найти повсюду. Их также часто называют прародителями. Хотя несколько лет назад я исследовал наследие. Я также нашел множество доказательств того, что прародитель, похоже, имеет некоторые общие черты с наследием. По крайней мере, до некоторой степени. И хотя они, возможно, никогда не встречались. Но у меня нет никаких доказательств. Это не очень популярная тема в императорском в императорской академии по понятным причинам. Итак, а как насчет сущности Void? Если честно, понятия не имею. Похоже, что это в какой-то мере связано с теч. Как я уже сказал, Void, как сообщается, найдены на территории теч. Но они кажутся просто мнолитными черными скалами. Вот почему я хотел, чтобы вы принесли мне эти артефакты. Я проанализирую их, и если у меня появятся новые доказательства, для меня будет честью разгадать и эту загадку с вашей помощью. Кстати, о помощи, а как же мои друзья? В настоящее время жду подтверждения их местонахождения. Это не займет много времени. А пока, если вам интересно узнать больше об истории Зиракс, Ассамблеи Талон Зиракс и войне Безмолвия, у меня вероятно есть кое-что для вас. Война Безмолвия? О, я вижу эти термины вам уже знакомы. Замечательно. Тогда я предлагаю посетить старый архив Эбисал и поговорить с его хранителем. Я чувствую, что это не просто прогулка по чистому музею, верно? Боюсь, что нет. Это конкретный архив был обнаружен всего год назад и сейчас находится под контролем Ксену. Им не удалось войти в него, но я предполагаю, что с учетом того, что в настоящее время конфликт обостряется, они просто разнесут его на куски. Этого я хочу избежать любой ценой. Вот где я вступаю в игру. Я надеюсь, что это так. Архив спрятан на астероиде на орбите пустынного сгоревшего мира в этой Солнечной системе. Так, похоже, нам сгоревший надо будет искать. Астероид когда-то был частью планеты, которая была уничтожена на поздней стадии Войны Безмолвлия. Я слышал, вы уже нашли его аналог Архив Академии наук Талон. Вы также нашли посох управли... управителя. При разговоре с хранителем следует брать посох с собой. Он, вероятно, узнает этот знак Ассамблеи Талонзира и ответит на все ваши вопросы. Для меня и всех нас важно, чтобы вы нашли способ извлечь храни... хранящиеся там знания, прежде чем Ксену удастся их уничтожить. Хранитель поможет вам в этом, когда вы покажете ему посох и эту печать Дома Эбиса. Звучит, вы, звучит выполнимо. Э, хорошо, давайте посмотрим, куда нам теперь нужно направляться. Пентоксида у меня должно хватить, я переработал некоторое количество. Так, здесь все же ничего нового не появилось, к сожалению. А тут появилось... Так, значит. Давайте заберем все, что сможем. Так, а тут может быть что-то еще появится. Это я так понял уже другое крыло корабля. Здесь как раз я такие не был. оружие, но ну, оружие мне не нужно а вот это я заберу рабочие турели, так, энергоячейку обязательно заберу так, сбросим все, что не нужно так, титановые стержни нужно будет потом еще залутать этот корабль Так, здесь мы, по идее, сможем восстановиться немножко. Хм, все же пока что еще не могу вызвать свой корабль. О, теперь могу. Контроллер контейнеров. Это все сбрасываем. Так, хочу забрать турельку она мне пригодится то по моему рабочая турель э, по моему с ее помощью можно э, ремонтироваться блок э, поместите на короче я понял так что я еще смогу здесь найти Тут пока что ничего интересного. Надеюсь, с той стороны также будет подобная комнатка, где я смогу забрать несколько вкусных ништячков. Давайте все же проверим. Так, это у нас выход.